Прививка осуществляется известными препаратами «Спутник В» а также грип, которые разрешены для лиц старше 18 лет. Укол сови-гриппа делается один раз в год в начале осени. Всего вводимая доза составляет 0,5 мл. Препарат вводится в верхнюю треть плеча традиционным методом, то есть внутримышечно. Правила после процедуры прививания стандартные. Мочить прививку можно, а вот от алкоголя следует воздержаться примерно на три дня, так как спиртные напитки снижают выработку иммунных антител, ослабляют защитные силы организма. После укол